Слушай, ну что-то их слишком много. Если бы не было у них многомиллионной поддержки, мы бы их давно уже раскатывали. Это, да, да, это сто процентов. Украина чуть побольше, в Московской области. И мы уже тут два с половиной месяца. Два с половиной месяца, каждый день у них танки, танки, танки, танки, танки. Говорят о а мобилизации в России. В твоем да, к нам прибыл. Я с первого дня сказал, что нужна мобилизация, мы не справимся с такой большой страной. У нас пришло, пришло пополнение, были добровольцы. Вчера, позавчера, вот когда со мной как раз парнишка шел, доброволец, приехал, сам подписал контракт на 6 месяцев, приехал к нам сюда еще в этот, когда весело и веселее Да, веселее. Веселее его да, привезли, дали ему оружие, экипировку, парень адекватный, все. Но ну, вот из-за этого снайпера козла, который стреляет по яйцам, вот он тоже получил пулю, чуть ниже паха. Э, такие уроды.